Всем здарова, с вами самоостройщик Лёха, и сегодня я расскажу и покажу всю смету своего дома. Итак, свой дом я построил за 580 тысяч. Все, сейчас думаю одноэтажная Россия таки остановили кирпичный завод. Чё за? Ладно, шучу, конечно же не 580 тысяч, но на ютубе так модно говорить. Я заметил, что люди специально принижают цены, чтобы их смотрели. Типа, о, он сэкономил, пойду к нему. Но когда начинаешь разбираться, то получается, что все далеко не так. Не то, чтобы не так. Вот там 580, или там 600, ну, 650. Вообще не так. Там миллион, два, а то и это. Сейчас приведу реальный пример на своем доме. Вот почему. Итак, поехали. Смета. Фундамент. Итак, фундамент у меня вышел качество опускаем на 170 тысяч 170 это у меня получилось столбики полулента, лента с засыпкой и сразу же сверху 20-30 сантиметровая плита там немножко не могу, не могу в подробности это полностью это нечто подобное касаемо фундамента 170 тысяч 40 тысяч это было у меня арматура со стройки помните то есть это как раз получалось, что 48 стоит тонн, а со стройки 20, поэтому там экономия большая. Плюс 100 тысяч с доставкой бетон, 20 тысяч насос, и оставшееся получилось там где-то 20-15 тысяч. Это вот были столбики, то есть докупал я цемент, это была пленка, это были гвозди там, ну доски бесплатно, конечно же. А так, если все это делать, то есть через рынок, то есть арматуру по 48 тысяч ну, с доставкой. То есть все 50. То есть тут тысяч арматура э, бетон 100 э, насос 20. Так, доски. Там доски мне ушло 3 куба по 10 тысяч куб, 30. Итого где-то 250. Это вот если бы я сам делал, все. То есть, да, 70 тысяч небольшая, но она есть. Итак, фундамент 170. Поднимаемся выше. Коробка. Коробка получилась, если считать, э, только тоже э, газоблок. То есть э, там не было 2, 400 и 300 вместе. 500... А нет, 410 тысяч. То есть коробка 410 тысяч. Вот. Ну и крыша, сколько там? Э, 240. Все считаем. 240 крыша. 580 у нас получилось фундамент с коробкой и того кто вот некая конструкция у нас получилось 820 тысяч о круто да молодец все вот это примерно цена хрень это все неправда на самом деле сейчас в дом вложено миллион восемьдесят тоже на сегодня это при том что а, ну, дверь такая себе перегородок нету полы инженерии тоже вообще пропускаем крыша не утеплена уже миллион восемьдесят это вложил ну а теперь подробно. Коробка 410 тысяч, да? То есть фундамент 170, там не прикопаешься. Коробка у нас 410. Это блок. Это только блок. Типа, а как же так? Что там еще? А клей? А арматура. А перемычки. А перекрытие между первым и вторым этажом. А шпильки для армопояса под крышу. Вот, это, если все посчитать. Получается, что коробка стоит не 410, а 510. Опа, непредвиденные. Подходим к крыше. Крыша 240, да. А, 160... 100... 160. Дерево. И 80 металл. Все, круто, классно, вот эти крыша. Ага. Да, это я округлил. Туда не вошла пароизоляция, ветрозащита. Туда не вошли саморезы, туда не вошли уголки туда не вошло закрытие этих э, как они называются где дверька дверка чердака ставится фронтоны фронтоны тоже фронтоны не стал делать из кладки кирпичей потому что это около 6 кубов блока куб стоит где-то почти 40 ну 24 тысячи, нахер надо я купил себе за 8000 USB сделал каркасик из бруска 50 на 50 сколотил зашел степером пленкой все вот сейчас видите, то есть я вам сейчас покажу. То есть как итог, в принципе, под коробку собрали 820 тысяч. Окна я не стал брать трихау, они стоят 180 тысяч, мне обещали. Я взял аналог, тоже двух камерку. то есть никаких однокамерок нету. Профиль максимальный, помню 70, я сейчас точно не помню, то есть самый большой, который есть. 130 тысяч, монтаж мой. Фундамент 170, коробка 410, крыша 240, окна 130 и в вот этом получаем сумму 950 тысяч. Опа, все, посчитали. У нас есть ценник, у нас есть дверь, дверь я за бутылку водки взял, поэтому дверь не считаем. 950 тысяч. У меня вышло миллион восемьдесят. Почему такое расхождение? Откуда это? А потому что когда начинаешь строить Сейчас могу даже привести пример, кто хочет, могу поспорить. Чтобы понимать, почему такое расхождение и как это в смету, в смете всегда есть строка непредвиденная. Она обычно даже в больших проектах берется от 10 и бывает там до 15 процентов в зависимости от той работы, которую невозможно посчитать. Ну то есть, банально, в каркасный дом. Когда к вам подходит Мерсер, говорит, сколько нужно саморезов? он говорит, нет, нет, мы на гвозди сколько нужно гвоздей? ну, говорит, примерно, говорит там, 20 килограмм он говорит, нет, не в штуках он только на него посмотрит, типа. говорит, я не знаю а почему? ну, вот как раз, потому что, ну, невозможно посчитать, правильно? ну, как бы, возможно, если а, прям все точно делать идеально по чертежу в России невозможно, так что опустим, от этого уйдем чтобы понимали, а, окна ставите, окна есть а, нужны анкераны, чтобы что крепить нужна пена ну по крайней мере так делать, там, по-моему, что-то еще нужно блок делаем, нужен клей мы на блок на, в интернете смотрим, о, у него коробка за, за 300 тысяч все, крутяк Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. ну 300 тысяч, в принципе, то есть по своей кубаторе немного арматуру забываем, перемычки забываем, армопояса забываем клей забываем потом хоп, что-то еще на 120 что-то не похоже, как, как же я считал? Вот так вот, я знал, что если я дом, я планирую как дом в миллион построить. То есть есть задачу сделать, кстати. У меня дом, я в миллион уложился, и я взял где-то 100-150 на непредвиденные. Что-то вошло, пену я пропустил, на перемычке, если я арматуру посчитал, перемычки я пропустил, ветрозащиту я пропустил, Ну я купил в процессе, но сначала не дошло. Круги, инструмент, бетономешалка, щебенка, песок. Это все куда-то ушло. Я считал, вот как вот в интернете показывают, то есть общий объем. Поэтому, честно говоря, было открытие, я думал, там 1050 просчитался. Да и ничего подобного. Даже для уголки, саморезы, шруп купил сразу, 20 килограмм купил, себе, все на на всю крышу. Все, все. А шуруповерт банального не было. Это сгорело меня. дверь Бензопилы не было, пошел за пилой. По газоблоку купил. Ну все, сейчас, я вот он клей, вот он. Опа, кельма нужна? Нужна. Уголок нужен? Нужен. Всякие обивки, шнурки, пила по газоблоку. Хорошая, хорошая, обычная пила стоит полторы тысячи, хорошая стоит две семьсот. Вот обычно я убил за две недели, хорошая до сих пор нормальная. Наверное, по передам ее. То есть вот такие вот мелочи, они вырастают сильно. Поэтому, когда в интернете вижу ролик, построил дом там 8 на 8 за полмиллиона, там показано крыша, окна, там все. То есть я все посмотрю, вот смотрю. Там у него. Там смотришь досок, 12 кубов. Ну, о, круто. Смотришь, а у него доски, там получается первые сорт, тысяч куб. Странно. Сможешь дом у другого дома с бетона. Там у него куб бетона а, по 2000 Ах, -а. мы не будем, но таких цен нету. Ну, просто ну, это выдуманные цены. Берешь просто объем, берешь, вставляешь свою, приходишь на рынок, то есть берешь его дом, его проект, его кубатуру, идешь на рынок, посчитаешь, но ну, вообще не получится. Даже половина не получится. То есть люди просто врут, занижают цены. Зачем? Немножко непонятно. Я на Ютубе просто для чего? Я а, не то, что построил дом, я планирую еще в дальнейшем, возможно, в будущем, как минимум, еще один поставлю. Я поставил дом, как я думал, что идеально правильно. И вот многие из вас, спасибо, конечно, подсказывают, разжевывают, что где неправильно, что где можно было сэкономить. И в этом плюс чем сеть такой том что документация да можно вот таким способом правда рискуешь под завалами остаться да кстати чтобы все понимали о чем я говорю почему ролик называется почему аватарки потому что так любят экономисты делать вот давайте обычная задача сейчас меня производственники работяги меня поймут Экономисты, которые меня все засирают, там матом пишут мне, то есть постоянно оскорбляют. Я комментарии не удаляю, они куда-то пропадают, там их сам YouTube удаляет. Но не вне суть. Они лечат, учат, что там, то есть перерасход гигантский. Вот специально для вас. Вот для ваших умников, вы прямо смотрите, сидите вам, вот прям чешется. Что нужно? Вот. Банально. Материал, руки не важно. Что нужно, чтобы повесить полку. Все. Что видит экономист? Нужна полка, нужен уголок, нужен саморез. Все, все, по смете 100 рублей. Что видит работяга? Подходит работяга. Так, тут нужен перфоратор, тут нужна переноска, тут нужен бур, тут нужен сам работяга, правильно, полк сам повесится, тут нужен уголок. Нужны дюбеля, нужна полка. Нужны саморезы, дюбеля на воздухе сеть не будут. Нужна отвертка, чем э, прикрутить дюбеля. Все? Да. Понесил, приходит хозяин, полка висит криво. Еще уровень нужен. Это, я вам, это на полке, пример, Представляете, на доме. Вот на доме. Мы здесь сделаем за миллион. Да вы не сделаете, у не дом за миллион. Вам нужно материал. Вот у меня материал, уже, я уже за миллион вылез вам нужно рабочим что-то заплатить и вам нужно еще себе поиметь маржу, как минимум процентов 15 от стоимости дома, ни ком э, даже если у вас дом 6 на 6 то за миллион, это, скорее всего будет какой-нибудь летний дачный домик сделанный из э, бруска 10 на 10 и сверху пошитый двойным слоем этого какой-нибудь USB, DSP, USB и сверху будет степловатый да, там на материале 1300 выходит, я считал но это не зимний домик для чего так делаю, то есть я вам говорю, люди хотят просмотров, канал РОС, вот поэтому врут. Я не буду, реальная стоимость моего дома на сегодня миллион млн. Дальше пойдет уже отделка инженерии. Ну, в принципе все, я вам всю смету раскрыл, ах да, просили в конце фундамент, Два вас просили, цены-то разные у каждого, понимали что у меня фундамент да, накосячил признаю уже признался вину если что я сделал себе этот металлический металлического швейлера если будет на трещине чтобы фундамент так не распался итак фундамент 3 тонны арматуры 26 кубов бетона чтобы понимать ну а палубку там уже сами посчитаете газоблок 82 куба газоблока где-то 300 кг арматуры еще 200 пояса перемычки. А сколько кубов получилось, что 80 кубов получится газоблока, столько же мешков клея. Есть, клей я брал Сначала брал теплон, у меня первая партия оказалась в галимы, потом а, брал в себе этот старатели, мне понравился, потом уже не хватило, немножко брал теплон и то есть ну, Усиливающая партия была отличная. То есть какой-то странный теплон, поэтому не советую. Либо просто в идеале как? Взять себе мешок один, один всех вот разных в магазине и приклеить. Постоять две недели, потом, то есть, ну, именно не как вы тренд показывают на разрыв, а потянуть. И вот чем больше выдержит, тем лучше клесть. Так, фундамент есть, коробка есть, крыша. Металл получается у меня ширина крыши 11. Ну, чтобы по метру. О, по полметра с каждой стороны. А с лицевой стороны у меня получилось не 11, а 12. Чтобы прям побольше, чтобы не задувало в -то у меня балкон будет. Получается, лишь железо. У меня листы по 5,95. 20 штук. Ну, может, там это нажимать, честно железо. Отливы конек. Сейчас, там еще нет. Ой, не отливы, это эти. Которые вот, когда крыша ложится, лист. Вот тут сбоку закрывают. То есть, не отлив, без отлива. То есть, листы железа, железо у меня 0,5. То есть, я взял себе, ну, хороший, скажем, для себя строю. Все это 80 тысяч. Если отлива эти все убрать, минус 20 тысяч. Как ни странно. И крыша. Крыша 12 кубов. А, это с тем учетом, что еще перекрытие балки дал, 100 на 150. Это вот с этим учетом. 12 кубов. А, я то не брал так, черновую, второсортицу. 12 кубов. Это много. Мне сказали, что можно было, в принципе, за 8-6 за блок собрать. Ну, ну, первый раз, ну извините. В следующий раз я все сделаю, бетонные плиты кину, геморрой будет лучше. Ну ладно. С вами был самоострочек Леха. Всем счастливо. Через неделю у меня днюха. Будет особен, особенный ролик. Пока.